Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Мах без доната. Видим приобрелся скилл боевое лечение, купил скилл за 27 миллионов адены, за 5 миллионов аден. Взял 48 уровень, за счет вот такой вот баночки она мне 41 уровня сразу на 48 меня апнула. Стою в данный момент на угоде флоран. Тут мне повезет выбить ожерелья мольбы, потому что муравейники на втором этаже я стоял. Пытался, как бы я неделю стоял, ничего не выбил. Вообще ничего. Я думал, ну, повезет. Возможно, повезет. Но потом посмотрел, что на угоде флоран, и много с кого выпадает. Это ожерелье. Вот сосы выпадают с антилопы. И еще дополнительно выпадают разные книжки. Вот заклинание концентрации. чтобы вы ну, понимали, вот, как я добываю алмазы. Я выбил вот такой вот меч. Видим просто меч. За 12 алмазов продал и на плюс 7 мне получилось заточить и по 50 алмазиков. Только смотрите. Если вы будете, я уверен после этого видео возможно... Этих мечей станет больше на аукционе. Но как их станет больше, начнется на И этот меч может опуститься до 12 алмазов. То всегда смотрите за тем, чего нет. То, что нужно в колу. Возьмем книгу. Мне вот к примеру. Критическая магия и эхо воодушевление. Давайте посмотрим, где оно выбивается. Вот эхо-водушевление мне нужно. Лагерь на налетчиков. Лагерь налетчиков. Долина. Долина. Смерти. Ну, на РБ мы точно не пойдем. Призрачный магический голем. Лагерь налечка Ну, сюда мне еще как бы рано. И так как я твином стоял в Падают синие вещи, но... Я выбил... Там вроде книжку на мага тьму твином и все. Тоже дня 4 стоял. С боевым лечением. мах. Теперь у меня может... Ну... Спокойненько фармить под моим надзорчиком, пополняя баночки хп. Иногда фармить спокойно с ударом пламени. Обычный клан. Чё-то три дня я не могу застать КЛА, Ну не вижу его в голосе. Писать так не хочу. А то, что он мне пообещал посох. Вот такой вот посох. Ведь в жизни мой качество заключается в том, что я пытаюсь выбивать разные итемы. Точить их и продавать... Это достаточно скучно. Так, а символ что у нас? Третий символ 45. Но символ тяжело заточить, конечно. Продавать мы качаться. Вот у меня уже есть 96 алмазов. Возможно продастся, что у меня там выставлено на аукцион. В скором времени. Ребят, подскажите, пожалуйста, что с Сл2М случилось? Почему все продают чару? Ну, не все, но волна, волна пошла такая волна. Это такой кризис, что ли? Денег не хватает или есть иная какая-то причина, которая способствовала этому? У меня свое мнение, но я хочу услышать ваше мнение. Возможно, вы что-то знаете, чего не знаю я. И кстати, если вам нравится мой контент, пожалуйста, больше лайков, больше лайков, чтобы я видел, чтобы я мотивировался вашими лайками. И делал больше, лучше и качественнее вообще, чтобы... Вижу много видео, я понимаю, что люди, множество видео, типа Lineage 2 Mobile, там от 8 окон до 16 тысяч деревянных. Ребят, не ведитесь, 8 окон приносили вам столько денег, вам нужно забустить этих персонажей. Это будет через 2-3 месяца. Они будут вам приносить там первый месяц там 500, там второй месяц там 2000 стабильно, короче. Но это того не стоит. Эта игра раньше закроется, чем вы начнете на ней зарабатывать. Я хочу привлечь комьюнити сюда не такое. Мастера Гу, короче, Мастер Гу. Ну вы сами, ну вы поняли о каком мастере я говорю. Интервью у Мегиона. И Мегион такой рассказал... Как это круто захватить сервер и сколько замка идет алмазов, и он привел вот это комьюнити, которое хочет заработать. Ему все равно на ПВП, на отжатие серверов этому комьюнити. Ему это пофиг, ему главное заработать побольше денежки, заполнить вот этими ботами все пространство. Но это круто, конечно, для ПК игроков, потому что есть что пк -шить. Как бы тебе весело, ты бегаешь, убиваешь. Кто-то горит в чате, ты на это обращаешь внимание. Lineage 2 Mobile это политическая, в первую очередь, социальная игра. Где ты в одиночку ну не добьешься ничего. Но если ты, конечно, не вложишь пару лямов в эту игру, ну ты можешь добиться, конечно. Ну а так, если ты обычный игрок которому нравится провести вечер в общении, ну, в компании, такие же, как ты, с общими интересами, то Lineage 2 Mobile тебе подходит полностью. Так, а теперь мы подошли к тому моменту. Я, короче, когда вступал в клан, я написал, что я новенький. Играю две недели, и дальше будет общение с этого клана. О чем думают люди, куда будут развиваться? Еще раз напоминаю, пальцы вверх. Вечер добрый. Да я просто вот скачал Ла-2, где-то недельки-две играю. Не знаю, что тут делать. Ну так же качаться по квестам, одеваться, то есть, ну, стандартно. А ты на каком сервере? На второй Леоне. А, ну все, правильно, мы там же, а ты какой левел? Ну, сейчас 48-й. Ты 48-й? Да. И не знаешь, что делать? Ну я две недели играю. Я-то вообще тоже считай новичок в игре буквально сколько я там тут уже дня три или два. Mm. А до этого играл? Ну в обычную линейку. А ну тебе бутылек короче дадут в ежедневках. Такой там он сейчас скажу бонус идет. на восьмой день который и я с сорок первого сорок восьмой сразу взял. А ну наверное также будет. Вот сейчас я с компа тогда зайду А, Я не знаю, чем мне так смешно. Вот притворяться кем-то другим – это жестко вообще. Это умение вовремя завалить хлебала своих эмоций. Все с компа зашел. О, совсем другой голос. И голос сразу поменялся, другой стол. Да? Угу. Ну, телефон искажает голос, а вообще в принципе и программа искажает. Я не знаю, я вот гриндю стою там, качаюсь, пытаюсь что выбить, ничего не падает. А ты с сосками качаешься? Без, конечно. Гайдов, блин, пострелял от мастера. То он вроде говорил, что без сосок лучше то, что, ну, смысла нет, они дорогие. Ну, с ними же урон больше, по идее. А у тебя соски выкачаны? Их же качать надо. Почему Не Просто в магазине покупаешь и все? Пайд собрался, решил зайти поздороваться. Да у нас что не это... А сегодня пошел фармить э, этот муравейник и тема. ну эти кристаллики, чтобы э, драк камня, чтобы можно было пуху э, зеленую создать. Сам пошел, ему не падало. Потом я ему в пати взял, но я правда вышел его. Ну я а муравейники стоял на втором роде. Я хотел это ожерелку там выпить. А ты э, на каком левеле Виталь туда пошел? На... Я на арбе стоял на сороковом Ну, я карту арба вытащил, и синюю мне повезло. Я выучил эти скиллы на арба. Стоял он медленно, конечно, бил, но все равно я вообще мах, как но 4 стоял, то ничего не выбил. Ну, из я жерелку именно хотел выбить. Не-не, не выжирел. Фишка, фишка том, ему вообще ничего не падало почему-то. Может, что он маленький левел был херу, на этом не, просто на этой игре пока еще, еще не знаем, что еще шупы. Я говорю, Костя, скорее всего, что полайло не подходит. Потому что я тебе говорю, мы когда, я тебе когда сказал, что пошли, я тебя в пати возьму. Я 50 перса привел, я только туда пришел, через телепорт э -э -э, ТП шнулся между локациями. Ну, туда далеко улетел. Мне сразу выпало. Может, и за левелы, потому что, ну, ты маленький, чё? А там какие Может... бабла, вот я видишь, не знаю просто. Я не знаю, я, я честно не знаю. Я щупаю, я могу стоять, я стою, как бы. Там есть где-то в интернете список, как бы, какие левелы, по каким локам? А так фиг его знает, не знаю. Ну, я мастер смотрел, то вроде все видео пересмотрел такие с гайдесками, то он говорил, тут смысла, ну, не важен левел, важен... Вот твой, там, точность, урон Короче, вот эта вот роля Это а то, что уровень, ну Конечно, уровень Важен, но именно вот Коллекцию карт и Этих, и вещей Типа, вот это важно очень То, что ты можешь, типа, закрыть Кучу карт и кучу Этих вещей, ты сможешь там Стоять где-то, я не знаю Где, вот, в долине драконов к Примеру, на 30 уровне даже Спокойно и там Комфортно себя чувствовать. Ну, все зависит от твоего кошелька. Ну, ты в синьку в, в шмата нет. Я нет, я кармен себе скрафтил, там какую-то зеленую пушку выбил. Синьку-то. Мне <связь> понюхать эту синьку. Ты маг-виталь, да? Да. Не, пока у меня. А, подожди, как нету, подожди. Да. Есть у меня ствол только мне надо снять часов ты маг что за ствол я просто скажу синие там уже не важно. это лучше будет по-любому чем у тебя есть так мне только надо снять а, стоп вопрос у тебя 10 кристаллов есть не 8 только Бля. то да, блин это фиг знает когда она продастся мне повезло я, короче зеленую пушку заточил на плюс 7 и за 50 алмазов продал. Да сложно, я не знаю, как тут пуститься. Вот я просто ну. Сложно. Не, ну-ка, ну. Блин, ну как, потихонечку, парни, будем. Вот, смотри, у меня есть ствол. Вот такой. Смотри, я в Discord скину канал фото видео. Блин, у меня О, один... ничего себе! Вот, смотри, у меня есть такой ствол. Мне надо, ты давай что-нибудь продавай. Чтобы, чтобы мы с тобой замутили, я за 10, э, за 10 кристаллов выставлю его, э, сразу запоминайте, парни, когда между друг другом передавать синее что-то синее, я уже, у меня просто 9 персов, я как бы клан качал тут, вы подтягиваться начали. Когда на аукцион выставляешь синюю вещь, зеленая, uh -huh. зеленая появляется на аукционе через полчаса. Синяя вещь. Будь то оружие, будь то шмот. Вот если я выставил, она появляется через час 20 плюс-минус 15 минут. Короче, смотри, долго. ну это игра, бля, я хуйно, тут такой опцион так замучен. так Витос, смотри, тебе надо 10 это десять кристаллов, потому что меньше я поставить не смогу. что нибудь точи, что нибудь продавай. Я этот слой на склад положу. Я точил зеленые вещи, э, стволы, там, на плюс 7, на плюс 8. Выставлял за 20, за 30. Не, ну если на плюс 8, там, на плюс 9, там уже можно и за 80 кристаллов поставить. Ну все. Как кристалл замучишь, я тебе тоже передам. Так что, парень, мутите кристалла. Я вас немножко обогнал. Класс, и все, я буду сейчас что-то выбивать. Где бы из этих кристаллов что-то точить тогда? Не, ну так, не в голову, не в омут, пацаны. Так, пытайся. У тебя 40-й 40 нужно брать. Это точно то, что аукцион... Не, подожди. Во, ну во. да, аукцион работает во, только 40-й. То 40, есть, ВИТОС, ну, 40 брать надо, чтобы можно было мутиться. Ну, я стремлюсь как бы к этому. Я все-таки думаю, тебе в первую очередь надо в зеленку одеться. В зеленый ствол сделать. Зачить все на плюс 4 Оружие на плюс 6. Угу. И потом, да, 40 сороковое, реально. реально Скупай точки вот эти В магазине вот Делай магазин, нажимаешь сверху И там адены И ты, точки хотя бы по пять штучек Вот это, они ежедневно обновляются Не, я понял, но просто У меня пока нет возможности Зеленку скрафтить mm. Вот перчатки, допустим, карми она Скрафтить Блять, у меня нету ничего вот ты какой сейчас был, Костян? 32 -й. Вот, 32-й. Живи. Mm -hmm. Знаешь, где живи? Подожди. Лог откроем, я еще не выучил все. Руины отчаяния, руины страданий. Mm -hmm. Вот. Зашел в игру туда, ушел спать туда, поставил, и пускай. Mm -hmm. и, баб, и бабки будут идти. Все, только на окраину логи куда-нибудь уходи, чтобы когда прилетает этот э, меч, этот заречь, чтобы тебя не убивали масухами там, блядь. Ну, все два 3 дня у тебя и деньги будут и блядь, ты там кристаллов наделаешь и ну, будет. потом потом проще будет, да части зеленка надо. подожди а клановые мероприятия что-то делает мы общаемся в дискорд ну, у, у нас клановые мероприятия такие очень сложные это шашлыки на даче. Выбираем, кем а, едем. О, это хорошо. Мне нравится. Да, как, да какие, Виталь, клан мероприятия? Пока просто создается все. Я, понимаешь, если на такой уровень выводишь, я как Л сейчас скажу. У нас клан мероприятия э, в 9... Э, нет, не в 9. Сейчас скажу. В 2 часа э, 30 минут по МСК э, идем кланам на... Данж, который высыпает. Бремна, на который вот этот инвент новый. Как называется? Подожди. У меня на складе. Ну, ну вот, два, два раза в сутки э, проходит этот Сейчас он соловый. Ну, он хороший данж. Там кусочки красно на, си... да, на синей да. шмотки падают. Я пытаюсь не пропускать. Там, его. там до хера, там, там до хера а, что падает, там, там, там очень много. Ну, ну, это же неправильно будет, потому что если я был моложе и клан был другой. Ну, куда кто может, то и хоть. Просто, понимаешь, мне, мне нужен коллектив, которому мы хотя бы 4-5 человек создадим, чтобы можно было дальше другие фармить. Потому что клан у нас, считай, мы вдвоем с а Сережкой прокачали клан до 4, сейчас на 5 идем. Ребята будут подтягиваться, конечно, быстрее все это будет. Ну, и фишка в том, что Данжи клановых закрывать. Потому что угу. вот просто. Кла... Клановый данж? Да. Что кто это кни... такое? Ты в, в клан холл летал? Короче, смотри. Это я сам не такое... понимаю, о чем ты говоришь, смотри, вообще. Смотри, что такое клановый данж. Это Анквин. АнКвин, знаешь, что такое? Линейку Гарту. Ну, РБ, это... конечно, АнКвин да, Муравьев кольцо. Это, там. это Крутую, РБ да. клана которому никто не мешает. Там никого не будет. Мы заходим, планом чисто, и мы должны убить РБ. И там э, выпадает... Сейчас, подожди. Я подожди. Я в КВХ сейчас сорвусь. Короче, там офигенный дроп. Ну, понятно, что он не будет каждый день выпадать таким. Но там есть... Э, классная тема одному из нас там увеличить свой буст, чтобы мы все двигались дальше понимаешь и самое главное если в линейке на на ту же анквин ходили там за нее драться нужно было есть давай Здесь драться не надо будет здесь только пойдет клан угу. есть анквин. Я понял это подземелье какое-то в клане короче и мы идем, его убиваем. И нам ни один человек на сервере не мешает. Там есть Анквин, там есть Орфен. Там неважно название. Там красные книжки, короче. Красные скиллы можно достать. Красный шмот можно достать. То есть мы пошли, получили, поделили все. Забустились. Друг другу защищаем, помогаем, фармим. Все. То что, то, что понимаешь, мы... Если мы сейчас соберемся, вот ты, я, Костик, Серега придет, там, Мишка вступил в клан. Если мы сейчас на любого РБ вот так где-то в мире придем, ну, ты прекрасно понимаешь, мы там пиздюлей получим и все. Ну да, мы с ним прокаченные. Потому что, ну, Серега он прокачанный, Ну, у меня несколько персонажей есть немножко заобучены. Ходили мы туда. Когда идешь к РБ, тебя на подходе снимают. Как можете сами слышать, что новые игроки в LA 2 Mobile есть, их конечно мало, но они есть. Не как при старте, когда все логи были забиты и карта была настолько маленькая, что ну, там просто за каждый спот постоянно велось PvP. Если ты планируешь играть в Lineage 2 Mobile, не только ради прибыли будешь играть в Lineage 2 Mobile, конечно играй. Нужно нормальное комьюнити, которая будет играть, чтобы был онлайн. Если будет онлайн, то будет жить игра. С вами был Розе, всем до новых встреч.